Ребят, значит, я тоже думал, что я сейчас буду проходить Бэтмена Архам Ориджинс. То есть вот эта вот ситуация поменялась. Проходим Сейнс Роу 4 Реэлектед. R... Переиздание, то есть Сейнс 4, переиздание Evolution, Fish Labs, Deep Silver, Danger Height Voltage, Havoc. В игре присутствует функция сохранения. Ну, это мы знаем, когда увидите этот индикатор, значит сохранение прошло. Компания э, New Game новая игра. Э, на, ну, если вы не хотите на, напрягаться, если вам нравится, как вы проходите, и если вы опас такой человек, Ну, вы не. Я на самом деле нормально выглядит. Отвещение, ну. Так, 50 или на 100? На 50... Ну, вот пускай будет на 55 или 54. Enter, continue. Ладно, ладно. Ну, думал то же самое, ребят. Думал, что будет проходить. А в итоге я, я увидел, что в 4, оказывается, Reelacted вышла. Новая игра, игрушка. Это, точнее, дань уважения от фанатов. Потому что, ну, фанаты, они же все могут сделать. Они... Обожают эту игрушку. Я, честно говоря, столь... Так, глянша, Салли! Давно чего не слышала ни Босс, вы уверены, что они... Я не расслышал, Босс. Эй, вообще... Вы, блин, не издевайся надо мной. Я может назад, когда Нет, как нет. Хорошо, отличный агент. Аша отличный агент. Она единственная, кто из СРУ нам помог. Она из СРУ теперь. Я, короче, проходил эту игру. Я помню, что дальше будет. Они будут сраться там из-за какой-то фигни. И, и опять же, посрались, Сэнс 4, о, вот, вот, Аша адекар Аша адекар эм, Пирс и, и, босс. Подождите, спрячьтесь, они могут нас Твоим связанным, это, мэт это был Мэтт Миллер? Кинсин, серьезно, Опять. Как я и говорил, э, тишь, Мэт, мы идем. Мнера всем, я так соскучился по приключениям святых, блин, я реально так скучал. Убить террористов. Давай со мной, давай сделаем все тихо. Это было прикольно. Ой-ой-ой. Так, на F. Ультра-мега-насилие! <годно> это это садсур. Я так соскучу всем. бей У нас только один калаш есть. Я так соскучу позади. Отойди назад. Сейчас подождем. Внимание, снимай, пожалуйста. Аша, не мешайся. О! Надо было увидеть вас ещё в силпорте. Силпорт не Америка. Ой! Ахахахахахахаха! Не, это серьезно надо было задолбал. Меня, честно говоря, это Цайрус Кэмпу, который он реально задавал меня. Идите до командной комнаты. Я забыл, что главное задание-то. Забыл выполнить. Забыл главное задание выполнить, ага? Извините, опять. Забыл, что главное задание-то надо выполнять, а? Черт. Они к есть, они направлены на... они... Так, правая кнопка мыши, эм, Зум. Быстрее давайте справлять, ребят. Эй! Блин, да отойди, Пирс! Елпал. Пирс, ну отойди ты, ел пал! Мэтт Миллер связной? ай, -ай. <связывая> Ч за хер? Мы потеряли его. Я займусь тем. Вот эта вот катсцена слишком долгая, как для меня. Иди нафиг! Иди нафиг. Пирс, да бы его мне, я бы его застрелил бы. Ага. Спасибо, Пирс. Way, people. Сюда, Пипл. Сюда, Пипл. А -а -а. Информация была верна. У них бомба тут. Не говори, что не ждал этого. <Слых> у них порнуха где-то была, помню. А, тут как раз. Порнуха, порнуха, порнуха, порнуха, порнуха, извините. Извиняюсь, ребята, это эта игра реально нам. Реально такая! Сращнная, да, бля. Я забыл. У них тут порнуха, блядь. Они смотрят. Прикольно. Это прикольно у них. Тут у меня. Идите в командную комнату. Тут есть кооперативный режим, конечно же. Тут и коп есть. И... чё тут только нету? Игрушка, честно говоря, ну не новая, честно говоря. Так, на F. А, не, нужно... Так, где? Так, где-то тут надо вот было на F нажать. Тролли, за мэн. Сюда, идем за ней. Она в Давайте. А, на F она, я открыть, и open door. Посмотрите, что дальше будет. Поставьтесь... Очень охраняемая территория. No target, Это взрывчатка. Взрывчатка-то пида, короче. Взрывчатку! Бомбим! Как долб долбанется вот так он. Сейчас, ребят. И террористов, не террористов будет нам, ну, честно говоря, террористам будет пофигу на нас. Yes, я думаю так, мы пройдем тут с вами, ребят, мы пройдем с вами эту легендарную игру, ну, на стриме сейчас. А дальше будет Get Out of Hell, то есть Get в Аду, Weekend в Аду. Или вали из моего ада, как говорится. Ну как, короче, как кто хочет. Легендарная Сенсу 4. Вот реально, легендарнейшая игра. Ой! Блин! Чрт! Хватит меня стрелять ты дурак, что ли? Дебил! Дэбик. Крэйбик. Дэбилойд. Хватит меня стрелять. Я у него уже одну обону всадил, поэтому. А, так. А -а -а -а. Граната мта, блин. Градос, безумие, в Санс Роу 4, блин, зашкаливал. Когда я первый раз эту игрушку проходил, он реально тут зашкаливал в этой игрушке. Градус безумие. Эээ, безумие. Пирс, Шаунди и Аша Адекар. И тут сейчас надо будет создавать этого, своего персонажа. Кто, откуда и куда стреляет? На Shift. Yeah, yeah, Черт, Пирс, чё за... Почему тебе так фигово? Либо я добил, либо лыжни едут. Ну, короче, проходим мы с вами не очень так и быстро эту миссию, потому что ну, не можем мы с вами... А, нет, стоп, можем мы с вами побежать, ага. И наш босс! Главный герой сейчас становится ни много ни мало, но президентом грябных Соединенных Штатов Америки мне. Занять позицию. Шаунди Пирс. Здорово. Только для террористов. -э, Вылома дверь, так. Не двигаться. Сейчас будет замедлялка-то легендарнейшая. которая никогда не теряется на фоне других Сейнсроу. Она даже лучше в четвертой часть, чем в пятой, честно говоря. В пятой там... Вот это вот все... Я могу сказать вам, задать вам один такой вопрос. Я очень сильно обожаю Замельялк Сейнсроу 4, потому что ну, она, смотрите, она такая прикольная. Беги, задержать Сайруса, Темпла надо.